Шо, рэпер, начинается наш накастер первый день, ладно. Готов разъебывать. Да. Блять, и сидит морды в пол, блять. Сука. блять. Давай быстрее, блядь, тебе. Или нас будут сексом трахать сегодня. Ну, может, это... Всем привет, ребят, с вами Warhammer. Что же, на позапрошлую неделю, ну, для вас позапрошлой, по крайней мере. Не было от меня почти видосов, и в принципе не было никакой информации, почему их не было, знал только об этом Дэн. Ну и то мне писал в группе, ну в принципе я и не просил об этом. Что же, почему меня не было? Название видео вы уже прочитали, я был в этот момент на Лане в Брянске. Да, для меня это было в принципе самому неожиданно, что я поехал туда, и причем как это решалось, тоже было очень интересно. Да, также хочу сказать сразу, что может быть я где-то буду договариваться и как-то непонятно говорить, потому что сейчас пол 7 утра и как бы да, не лучшее время, наверное, для записи этого видео. Но все же, изначально, конечно же, я хотел сделать видео в другом формате, в более интересном формате, а не в таком, каком приходится делать, из-за того, что просто не хватает материала. Банально нету почти записи игр с турнира. То есть есть записи с одного дня, когда у нас все таки стримились эти самые игры ладно начнем по порядку вообще как это произошло и как я до такого дошел что аж уехал в брянск на лам и так пятница вечер я еду домой после работы и мне пишет мой друг мы его называем карликом вот что мол приезжай к нам в брянск тут приезжает рэпер также мой друг и по совместительству тиммейт как и карлик вот, поболеешь там, посмотришь за нас и тому подобное. Ну, соответственно, приехать просто и посмотреть, как ребята играют. Да, мы с ними особо не виделись, с рэпером я очень давно виделся, с Карликом вообще не виделся. Ну, все равно меня никак не питала эта идея ехать, тратить деньги на поездку. Но через 30 минут мне уже Карлик пишет, что, мол, мы можем тебе подыскать какую-то команду. Тут я уже зажегся этой идеей, потому что теперь я поеду не просто так, а еще смогу поиграть в какой-то команде, забегать вперед в нашей как раз таки команде. И соответственно я тут же согласился, потому что почему нет? Лан у меня был единственный в Москве в 2016 году, и тогда он прошел для нас очень быстро, для нашей команды. Если вы хотите более подробно узнать, и может быть я рассказывал более подробно Есть видео на канале про мою киберспортивную, так сказать, жизнь. Ссылка на это видео находится в описании. Ну, грубо говоря, мы там сыграли со счетом 0-2, то есть две карты играли и вылетели. Вот. Тут же ситуация немного другая была. Ну, хотелось что-то посмотреть, как все-таки в этот раз сыграем. Но надо все-таки отметить то, что я в этот момент не играл уже как неделю в Counter Strike, что очень плохо на самом деле, потому что я понимал, что я просто буду не подготовлен к этому. Ну и в принципе у нас команда даже собралась. Вот, Ту же пятницу там, буквально мы сыграли три игры вместе и все это все что мы сыграли до самого турнира. Ну и начинается наша в принципе поездка. Сначала мне надо было встретить рэпера, потому что из Нижнего Новгорода, куда он в принципе и приехал, поезда в Брянск напрямую не идут, только с пересадкой в Москве. Соответственно мне надо было его сначала встретить и забрать потому что поезд у нас был только утром в понедельник. Вот, также, также, пока еще не началась цена часть, хотел бы еще поблагодарить человека, который нам, в принципе, помог с рэпером обустроиться в городе, это Роман Майерс, огромное ему еще раз спасибо, потому что он нам помог с жильем, с проездом, а также помог с компами в компьютерном клубе. То есть мы могли приехать там чуть ли не в любой момент и спокойно сесть, и играть там сколько нам нужно вот то есть огромное ему спасибо если бы не он у нас бы скорее всего ничего бы нормально не получилось вот собственно приезжаем мы в понедельник утром в Брянск нас встречают Карлик и Шема также тиммейт и соответственно мы отправляемся в компьютерный клуб в котором будем играть лан турнир чтобы скинуть вещи потому что в данный момент у нас не было не было снято Квартира, она была снята только с, со вторника, и ночь мы должны были провести в гостинице с рэпером. И ситуация, конечно же, следующая, то что мы перед поездом не спали. Ну, рэпер там пока ехал в Москву, он спал, конечно же, в пласткарте, я-то нифига не спал. Соответственно, наше состояние в 12 утра было никакущее почти, нам хотелось дико спать, и мы думали изначально, что мы приедем, там, заселимся и сразу же сможем поспать. Но пришлось подождать какое-то время Романа. После чего он нас отвез в гостиницу, и мы уже там спокойно с рэпером начали отдыхать. Вот, звучало как-то странно, конечно, Ну ладно, надеюсь, они там ни о чем не подумали. Вот. Ну и... Окей, перейдем теперь к турниру. Это все-таки первая часть о том, как мы туда добрались, прошла. Турнир. А, турнир проводился в рамках фестиваля. Да, сейчас скажу, у меня тут браслет лежит этого фестиваля, фестиваль здорового образа жизни. Ого, здоровый образ жизни и киберспорт. Это прям да, совместимые вещи. Ну ладно, нынешние киберспортсмены реально ведут здоровый образ жизни. вот Проходил он в несколько дней, соответственно также был у нас взнос обязательно на этот турнир, чтобы поучаствовать. Опять же спасибо Роману, он заплатил за нашу команду этот взнос. Призовой фонд на Counter-Strike распространялся 30 тысяч, первое место 20 тысяч, второе место 10 тысяч. По командам, к сожалению, команд было достаточно мало, всего приняло участие 7 команд. Была команда изначально фаворит, это Приколясы, это главные так сказать, лайнеры Брянска, которые выиграют ну, почти все турниры, если не все. Ну, могу ошибаться, но по Брянску вроде бы они самые жесткие. Вот, Ну и там были еще различные другие команды, были, была команда, которая просто там по фану ребята просто залетели на турнир, отыграли в первый свой день 0-3 и в принципе больше не приходили. Из-за того, что у нас было 7 команд, у нас был тип проведения круговой, то есть каждая команда сыграет со всеми другими командами. Вначале мы думали, что будет группа и... Нам, конечно же, в понедельник вечером было уже известно, и первые четыре команды будут играть, и мы в этот список, конечно же, не входили, и мы думали, что все, сейчас у нас будет группа самая жесткая, потому что мы будем играть против главных фаворитов. Ну, конечно, да, стоит отметить, что и мы неплохо играли, но у нас все-таки сыгранности почти не было, я почти не играл в CS, ну, короче, множество моментов было. Первый день, во вторник, мы пришли, посмотрели на своих оппонентов, которые в тот момент играли. Тогда играли, в принципе, не самые жесткие команды. То есть, одна команда там завершился еще счетом 3-0, другая 0-3, и там, соответственно, 2-1 и 1-2. Вот, то есть, первый день, ну, мы посмотрели, прикинули то, что, ну, да, сегодня играли такие, ну, простые команды. Вот, завтра, в среду, у нас будут как раз главные замесы. А, вообще, до среды, на самом деле, было 6 команд зарегистрирована, вот к среде уже успел зарегистрироваться еще одна команда. Итак, наступает среда, надеюсь я более-менее повествую нормально и да, более-менее я там вставлял какие-то фрагменты до турнира, вот, также стараюсь скорее всего игры, просто вот, которые мы играли, которые были стрим... которые стримились. Ладно, немного отвлекся, среда, соответственно мы приходим, обустраиваемся. И первая игра у нас должна была быть против как раз ребят, которые только-только залетели на турнир. Также у нас присутствовала одна команда из первого дня. И те самые приколясы. Вот, первая игра. Карта Инферна. Ну и что же, у нас такие ожидания, что, ну, по идее, кроме приколясов тут никто не должен прям так жестко выносить. Ну, спустя 20 минут Инферно. Счет 3-10. Не в нашу пользу, естественно. И мы играли за сторону защиты. В этот момент я не немного летанул, потому что, знаете, сразу начинаются флешбеки московского ЛАНа, когда мы, грубо говоря, залетели на него и отлетели к ебеням за буквально там пару часов. И тут тоже такой уже начинается небольшой момент, потому что ты понимаешь, что в теории сейчас уже можно будет отлететь домой. Но, но, все-таки мы за КТ забираем еще два раунда, и со счетом 5-10 переходим за сторону террористов. Берем пистолетку и начинаем активно камбэчить в игру. Берем различные раунды, там был взят неплохой клатч раунд 1 в 2 карликом, который, кстати, чуть не заруинил, но это уже отдельная история. И по итогу кое-как первую игру на Инферном мы выиграли со счетом 16-14. После этого, естественно, у нас была дикая плюс мораль, потому что ну, мы не отлетели все-таки, поскольку... ну было не очень хорошо бы так в первом матче И не с приколясами еще отлететь Это Не очень Вторая игра была у нас против команды из первого дня 3x style называлась вроде бы Там ничего сложного не было Был для нас стандартный мираж В который мы умеем спокойно играть все В пятером И без проблем его выигрываем с учетом 16-8 Ну и наступает Так сказать игра Просто битва титанов Партизан против приколясов Что же Две команды, фавориты, ну и также мы ну, не самые слабые, так сказать э, Напикали мы карту Overpass. И что же, тут у нас начинаются флешбеки инферно Потому что первую сторону, ну в этот раз мы были уже за террористов Мы просто сливаем, ну, очень жестко и заканчиваем сторону со счетом 4-11 То есть 4 раунда за атаку, ну скажем так, это очень мало на оверпассе можно брать много больше, но Будем честны, что мы тогда играли почти как микс, и как-то у нас нет не было каких-то там заготовок на оверпассе. Самое печальное, что мы еще сливаем пистолетку за КТ, и соответственно счет 12-4, у нас сека, мы сливаем, мы должны слить 13-4, и только потом у нас будет бай, и пытаться камбэч счет счета 13-4 ну, достаточно сложно. Но происходит чудо, и мы забираем экономически с юспами. По итогу счет уже становится 12-5. И мы начинаем потихоньку мать его камбэчить. И блин, на самом деле сейчас рассказывает и понимаю, что обидно, что нет записи этих игр с первого дня. Поскольку их не стримили. И, ну я сам дебил не, не писал демку, да. Есть такой момент. И мы начинаем естественно камбэчить. Там берем неплохие такие раунды. И по итогу выходим еще и вперед. И что же случается? Счет 15-14 в нашу, естественно, пользу. У противника нету почти никакой экономики и ожидаемый rush Б. Причем я так, я знал, что они с 100% просто уже на похуй выбегут на это Б. поэтому, потому что они до этого пытались несколько раз как-то под гранаты выйти, но у них это не получалось, и их просто мы тушили без проблем. Ну тут просто парни с маг 10 выбегают, ловят нас вне позиции с гранатами в руках и по итогу допы. И допы, причем Проходили они тоже в интересном формате Они были немного не настроены Поскольку изначально почему-то Мы должны были играть 6 раундов за сторону Но благо админ сказал, что нет Играем по 3 раунда за сторону И, к сожалению На допах мы все-таки Уступаем Ребятам приколясам, но Хотя бы мы им дали бой И дошли до допов Конечно, могли выигрывать карту, но Немножко не сложилось также еще стоит отметить небольшой такой момент из первого дня, это то, что у нас серваки, ну, естественно, э, в компьютерном клубе они были, и при этом на первых двух играх можно было видеть людей через смок. То есть, ты мог просто смотреть в сторону смока, и если кто-то за ним есть, ты видел его на миникарте. И с такого, честно, мы с э, командой выпадали, потому что, ну, типа, что это вообще за хрень тень? То есть, ну, такого, в принципе, не должно быть. Но, по итогу, мы этой фигней пользовались, противники пользовались. Но, благо, этого не было уже на последних играх. Что же, первый наш день заканчивается счетом 2-1. В принципе, неплохо сыграли. Приколясы также сыграли 2-1 по счету. Они уступили на дасте втором класса ребятам, которым, которых мы тоже чуть ли не отлетели на Инферно. Вот. И уже переходим во второй день. Это уже был четверг мы должны были доиграть со всеми оставшимися командами. Ну, по идее, мы должны были с тремя играми играть командами, но так как я уже изначально заспойлировал, что команда, которая сыграла в 0.3, не пришла, то, соответственно, нам уже в плюс одна победа. И осталось играть только с двумя командами. Если... Вот одну команду не вспомню. А, нет, SPL вроде бы назывались. И вторая команда 4 uh, Anchors Plus Кожель. Ну, короче, 4 Якова Plus Кожель. Вот, с этими двумя командами мы без проблем сыграли на Мираже, там, почти в одну калитку, все игры, также там чуть ли я не взял класс 1 в 4, немного не портануло, ну и там Рэпер, да, там немного раскрутился в раунде против Якорей, как раз, 2 в 5 ситуации, Рэпер без проблем делает эйс, и забирает раунд нам в копилку. Итог, мы заканчиваем со счетом 5-1, и, соответственно, гарантированно попадаем уже в финал. Пацаны молодцы, прут как надо, как танки. Мураши, вот такое, мы зарежем и запикаем. Ну, вряд ли баллоне такой у нас. Я все запикаю. Там все надо запикать. Там просто все надо запикать, да. Нет, пацанами горжусь, вообще молодцы, умеют, практикуют. Я думаю, финал будет наш. Выиграем по-любому. Так что, пацаны, давайте заделаться. Заебись. Все, Роман, ваше ощущение, когда команда вышла, блядь? Да, все, замечательно. Все, ждем финалиста в финале. Надеемся, что хоть что-то сегодня кто-нибудь покажет. Пацаны баланские. Ну да. Развалимые. Прямо со счетом таким дерзким. Mm -hmm. словами, что потому что вчерашние матчи были посерьезнее. Там матчи были финальные, даже так сказать. Достойные финала. Но надеемся, что ребята тоже... Дима да, наверное, покажет что-нибудь да. сейчас. Э, очень интересный матч будет, конечно, это также с ребятами Сашки или Фонтон Варень, где тоже что-то Это будет именно интересный матч. Как они покажут, как и будет в финале. ждем, мы любых ребят ждем в финале, будет что покажут хорошие все. Приколясы также без проблем заканчивают этот день и также со счетом 5-1 отправляются в финал. Ну, то есть битва у нас намечалась неплохая у нас был день отдыха в пятницу перед самим финалом Шо, блядь, вышли в финал блять сидим с кислыми еблыми то что встали нахуй блять, пол четвертого блять хотя хотели блядь, два встать ну, ну дофол для нас спали блять до девяти не спали сегодня выходной день завтра финал вот соответственно сегодня мы можем поехать в клуб просто потренировать карты потому что против нас играет так который всю жизнь там вместе что-то бегает, а мы сыграли вместе две игры. Две игры, бля, фейсы там перед самим да. Ладно, блядь, заебись, блядь, приехали на лан, так сказать. У нас не были не, были со составом, кто поедет, кто не поедет, поэтому да. не могли тренироваться. Просто... Ну и мы, соответственно, с командой нач начинали что-то там придумывать на картах, потому что по пику бану мы знали, что наш мираж точно будет ферст баном, у нас будет ферстбаном нюк, который они часто играли на фейсити. Ну и мы предполагали, что карта, которую пикнут при это будет какой нибудь вертига Вот. Плюс мы еще пообщались с одним из игроков в пятницу, потому что он работает в этом компьютерном клубе, там помогает с серваками. Так что да, там пообщались, немного уже было изначально понятно, что там будет по картам у нас играться. Вот, что-то потренировались, подготовили там раунды на дасте втором, который мы собирались пикнуть. Ну и также что-то приготовили на оверпассе, потому что, ну, ожидалось, что будет десайдер карта либо инферно, либо оверпасс. Одно из этих двух. Вот. К По итогу поиграли немного, ну и, соответственно, все. Пошли спать и в субботу должны уже были приехать мы на лан с рэпером мы, естественно, в субботу встаем, быстро собираемся и летим на LAN еще там за 2 часа до игр. Причем, LAN проходил у нас на самом фестивале, как я и говорил. У нас, мы, точнее мы сидели в шатре специальном, благо на улице была адекватная температура, плюс 20, соответственно холодно не было. Но, конечно же, шатер, соответственно, что это означало для нас? То, что интернет у нас там вообще никакого нету, полная локалка, вот из-за этого потренироваться мы никак с рэпером вообще не могли что для нас стало ну может быть в каком-то мере минусом вот также еще со, со светом были первые часы там проблемы ну, как раз до июля еще, когда все только настраивали ну и такой же у меня небольшой еще тит был с того, что на моем компе почему-то криво стояли дривера от nvidia, не было банально возможности настроить себе цветовую интенсивность, потому что я обычно играю с соткой в виде, чтобы прям Все было красочно Ну, это такое уже, большое, так сказать Отступление Что же, начинаются наконец-то и игры Где-то ближе к 4 часам А не в 3, как планировалось Итак, по Пикам банам, в принципе, я уже изначально сказал Что у нас было, то есть у нас По итогу напикалась. первая карта Да, вторая от нас, вторая карта Это была Вертига от Приколясов И третья карта Decider была Инферно Соответственно, у нас был какой план? Взять свою карту второй, сыграть кое-как Вертига, попытаться там навязать какую-то борьбу и на крайняк уже схлестнуться на Инферно. Вот, что же, начинаем наш даст второй. Честно, я сейчас не, прям не вспомню все вкратце, как у нас было. К сожалению, также стримов ла, ну, уже финала не было, потому что опять же полная локалка и никак бы э, стример не смог бы к нам зайти. Вот, Так что да, довольствуйтесь тем, что я просто говорю Ну и кадрами с этого всего э, действия Да, второй, в принципе, мы более-менее там как-то начали Блин, даже не вспомню За сторону защиты, да, мы начали Там отдали какие-то первые раунды после пистолетки Точнее, после уже первые раунды, Но потом более-менее разыгрались и закончили за КТ С счетом вроде 7-8 не нашу, естественно, пользу, но затеров мы начали набирать все-таки уже свои раунды и по итогу дошли до счета 14-12 в нашу пользу, если я правильно помню. И тут что-то у нас произошло, либо, либо 14-11 даже счет. Мы сливаем раунд и как-то не знаю, мы что-ли просто все сидели уже обосранные после этого, потому что там раунд был 11 лит вообще просто мега Повезло чуваку просто Савика убить с ямы, ну, с ланга наших двух типов в планте одним выстрелом. Причем так, прям, случайно, все совпало. Вот, соответственно, не более обосренный, плюс у нас там была машина во время игры, ну, это уже отдельная, вся история. И по итогу, мы умудряемся слить свой даст со счетом 14-16. Хотя мы могли его спокойно забирать, но вот немного не хватило, и в этот момент... Ну, я уже как минимум сидел и понимал то, что, ну, все это, скорее всего, 2-0. Не в нашу пользу, тем более, будет. Потому что Вертига я лично особо не играл. Даже если у нас там какие-то пару заготовок, ну, такое. Да, конечно, может быть и прикоряться там, может, что-нибудь, ну, не совсем прям подготовились к этой карте. Но, когда люди пикают ее, они, скорее всего, знают, что нам нужно делать. Вот, ну, что же, поехала Вертига. Мы начинаем там что-то пытаться делать за теров, потому что мы стартнули за них. И что-то получалось, что-то нет. Там Черлин, наш пятый тиммейт, да, я не озвучил пятого тиммейта, взял неплохой клащ раунд 1 в 3, если не больше. Вот, то есть, ну, кое-как мы за теров взяли там 5 раундов. Это действительно было кое-как. За сторону КТ у нас все пошло там, ну, мы начали потихоньку камбэкать, Но потом отдали раунд Потом у нас еще упал сервак при этом Мы там как-то непонятно как бэкапнулись То есть у нас упал сервак В этот момент у нас за КТ не было особо денег Но после этого бэкапа у нас деньги как раз таки появились Потому что бэкапа как-то кого не было И просто нам всем начислили по 10 тысяч Вот там после этого краша мы взяли один раунд Но по итогу все равно проиграли да, конечно, офигенно рассказываю про финал, сейчас я так подумал. Но что поделать, записи нету, я не помню, что у нас там прям вкратце, ну, точнее, все как было, поэтому рассказываю то, как помню. Итого, счетом мы 0-2 проигрываем этот Best of 3 финал, к сожалению. Хотели мы выиграть его, конечно, но не фартануло. Ну, с uh, теми данными, которые мы все на турнир, то, что у нас не было никакой почти сыгранности. Максимум три игры на Фейсити в пятницу. С тем, что я, к примеру, не играл почти неделю в игру. И это чувствуется очень серьезно. Мы достигли, в принципе, неплохого результата. Роман нами радовался, потому что все-таки мы дошли до финала. это задача была минимум для меня и рэпера. Потому что просто так поехать на LAN, поиграть, потратить кучу денег мы не хотели потом уехать. Так что заработали по 2000 лицо но, конечно, да. Нам с рэпером мы все равно в дикий минус ушли. Ну, для меня хотя бы ладно, это где туда и обратно отбился, вот для рэпера это нифига не отбилось, только в одну сторону почти отбилось. Но опять же, спасибо Роме Майерсу, который нам помог обустроиться в Брянске. Как-то так прошел этот турнир, и то, почему меня не было. Причем самое забавное, что после турнира-то мы поехали... Утром в воскресенье, соответственно, на гонке в Италии я почти ну, не спал. Там в поезде может, что-то еще покемарил, но так тупо за счет энергетиков сидел. И при этом еще неплохо проехал. Вот. А, ну да, еще забавный момент, уж что у нас после Ланна была еще драка. Благо не нашей команды, а приколясов, там Был момент интересный в группе ВКонтакте, которая, организаторов этого турнира. Там, под постом люди начали между собой выяснять отношения, ну и все переросло уже в побоище в реале. Одна из команд там, вроде ребята из трих стайл, как раз таки, зарубились с приколястцами уже <laughs> в реале. Вот. Вроде бы все рассказал. Надеюсь, какие-то кадры там стайл нормальные. Вот. Да, жаль, что нету прям игр и того формата, какого я изначально хотел, но имеем, что имеем. Как-то так, хоть вкратце, я рассказал, почему меня не было, ну и, в принципе, как оно происходило. Надеюсь, то, что это был не последний для нас лан, для нас но, на самом деле, после лана я задал вопрос, а хочу ли я продолжать этим заниматься, потому что, ну, полупрофессиональный Counter-Strike, я знаю, что да как это, и... Как бы, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, ты понимаешь, что для этого нужно делать, и как бы думаешь, а нужно ли оно тебе... Вот. Ну, всему свое время. На этом все, ребят. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилась данная история. Надеюсь, я и более-менее нормально рассказал. Вот. Всем пока. И до скорых встреч.